Привет всем! Мы продолжаем отвечать на вопросы, и сегодняшний наш вопрос звучит так. А вы не разбирали ранее такую организацию, как Агонщу? Если есть возможность и интерес покопаться в этой теме, был бы очень рад посмотреть, послушать такой ролик. Ну, я немножко сомневалась насчет того, стоит ли делать отдельный ролик про Агонщу в данный момент времени, Но если вопрос есть, значит, людей интересуют. Почему бы не сделать? А, просто дело в том, что я давно хотела поговорить про японские новые и новые религии, но я думаю, что, наверное, все-таки начинать разговор про новые и новые религии стоило бы с кого-нибудь другого. Ну ладно, давайте согнущу. Но для начала давайте объясню, почему новые новые религии, что это за странный термин. Но термин вполне официальный. Дело в том, что, хотя когда мы говорим о том, что часто называют просто сектами или культами, мы используем аббревиатуру НРД, новое религиозное движение. Но применительно к японским НРД очень часто используют два совсем других термина. Это новые религии и новые-новые религии. Дело в том, что новые религии – это религии, появившиеся на рубеже XIX-XX века, то есть самый конец XIX века – это первые ласточки и первая половина XX века. Это были религиозные движения, которые очень часто уже основывались на каких-то предыдущих синта буддизме понятное дело. Очень-очень сильное влияние было народных каких-то верований и, что интересно, аскетических практик. Но это, как правило, были синкретические религии. А вот новые, новые религии – это все то же самое, но с некоторыми вариациями. Во-первых, это те религии, которые уже появились во второй половине 20 века. Чем они отличались от предыдущих? Ну, там очень много, но э, то, на что в основном напирают исследователи, например, тот же Ян Ридер или Хелен Хардакер, это э, в первую очередь у старых, то есть у новых религий есть упор на, как я сказала, аскетические практики. И считается, что если вы хотите чего-то добиться, то вам нужно очень-очень много стараться, чего-то делать, э, в общем, стоять под водопадами, бродить по горам и так далее, и тому подобное. То есть в какой-то степени изнурять свое тело хотя бы немножко. И <связь> когда речь идет о новых-новых религиях, то они делают шаг в сторону от этих практик, и говорят, что ну да, это, конечно, хорошо, но можно еще проще, можно просто... Вот у нас есть такая замечательная штука, вот у нас есть такой интересный момент. Вы можете делать эту практику, просто вот только эту практику, и все у вас будет хорошо, и не нужно себя изнурять. Это на самом деле не всегда так. Есть новые и новые религии, которые очень сильно упирают на аскетизм и какие-то жесткие практики, но тенденция все-таки есть. То есть тенденция к упрощению. И теперь давайте про Агонщу. Огонщу это однозначно новая новая религия, и, наверное, она интересна как раз тем, что показывает этот тренд к упрощению вот прямо на своей истории. Во-первых, что такое вообще Агонщу? Что такое Агон? Агон это Агамы на японском. Агамы – это ранние буддийские писания. И Агонщу утверждает, что они основываются именно на ранних буддийских писаниях. То есть ну, они такая как бы таровада, только самая-самая лучшая таровада, лучше той таровады, которую мы знаем. Согласно Агонщу, только Агамы являются истинным учением Будды. А вот все, что пошло дальше, Махаяна, это все неправильно. Это уже не истинное учение. Правда, сами Агамы в подробно не изучают. Зачитывают куски из них, но я бы сказала, что особого упора именно на Агамы, именно в самом учении, в практиках, ну, я не разглядела. А самоучение составляет доктрина лидера. Мы поговорим очень подробно об их лидере. Он интересная фигура. В сочетании с, что интересно, эзотерическими практиками очень большое влияние, влияние щюгендо, это такая синкретическая японская религия, и синто, и плюс культ предков. И что интересно, пророчество Мастрадамуса. Да, они инкорпорировали пророчество нострадамуса в свою доктрину. Они даже считали, что в 1999 году что-то будет, не совсем понятно что, но что-то. Интересно, как они объяснили, когда 1999 год был, в принципе, обычный год. Но, что еще интересно, несмотря на отрицание Махаяна, несмотря на то, что они говорят, что Махаяна – это все уже неправильно, это уже все ложное учение. Они используют и лотосовую сутру, и сутру сердца. А это вообще-то сутры именно используемые в Махаяне. Что у них в доктрине как бы интересно, что они привнесли? Да, они считают, что зим человека определяется кармой. Это, они это называют иннен. И с помощью учения Будды можно отсечь от себя вот эту плохую карму и освободиться. То есть они считают, что Цель – это стать свободным человеком, отрезать от себя плохую карму, чтобы с тобой ничего не случилось. То есть просветление, по их мнению, это, возможно, вот прямо будучи живым. А теперь давайте поговорим про их основателя, потому что это очень интересно. Основатель Агунчу Масао Цуцуми, родился в 1921 году в Йокогаме в очень бедной семье, он был слабым и болезненным, и избежал службы в армии. То есть, внимание, он не попал на Вторую мировую войну. И, с одной стороны, человеку, конечно, очень повезло, потому что можно сказать практически с уверенностью, что он там погиб. Но, с другой стороны, он оказывается частью так называемого потерянного японского поколения. То есть поколение, которое опоздало на Вторую мировую или почему-то туда не попало. Вот в Европе, кстати, есть потерянное поколение, которые люди, которые попали на Первую мировую войну, а в Японии это те, кто не смог попасть на Вторую мировую. То есть вполне возможно, что это в какой-то степени его угнетало. В 1953 году Масао Цуцуми по обвинению в незаконной торговле алкоголем был арестован, приговорен к тюремному заключению. Скорее всего, это для него было большим шоком, потому что он попытался покончить с собой в тюрьме. Помешало ему вмешательство Джунтэй Каннон, подхисатвы Каннун, которая к нему явилась и сказала, что ни в коем случае нельзя делать то, что он хочет делать. У него есть великая религиозная миссия. И можно сказать, что всю свою последующую жизнь он пытался понять, какая же это все-таки религиозная миссия. Перепробовал практически все. Для начала он сменил именно Сейю Кирияма. В 1955 году он организовал общество милосердия Канон Джикей Кай). И сначала он сотрудничал с храмом джодо Шинщу. Это храм Йогин Ин. Но, честно говоря, я не знаю, насколько его взгляды вообще сочетались со взглядами Дедо Шинщу. Я не нашла ничего того времени, чтобы хотя бы посмотреть, как он это все объяснял. Но э, с 1970 года все кардинально меняется, потому что Кириэма получил новое откровение Анкан. И теперь он начал проводить ритуалы Гома. Это уже ритуалы эзотерического буддизма, причем э, ритуалы направленные в основном на получение, так сказать, прижизненного профита, то есть исполнение каких-то желаний, освобождение от каких-то проблем в жизни. Это все ритуалы ГОМа. В чем они заключаются? Ну, если очень кратко, я, не, я лучше сделаю отдельное видео про ритуалы ГОМа, на дощечках пишется желание и, или какое-то... Ну, направление, куда ты хочешь двигаться хотя бы, и эти таблички сжигаются. Итак, что интересно, он проводил эти ритуалы Гома с двумя целями сразу. Во-первых, чтобы успокоить духи мертвых, и во-вторых, освободить живых от их плохой кармы. То есть уже тогда у него проглядывается идея, что... Духи мертвых они влияют на живых. Они э, как раз и создают вот эту плохую карму. Если вы неправильно упокоили своих мертвых, то они вам сейчас будут мешать. И в 1978 году Кириама получает новое откровение. Он узнает, что только Агамы являются правильным буддизмом. И вот с тех пор... Они начинаются Агоншу. В 1980-м Кирияма посетил Сахет Махет, это буддийская святыня. Там ему встретилось уже даже не канон, а сам Будда, и он передал Кирияме пост мирового лидера буддизма. С тех пор Агонщу стали позиционировать себя как международное буддийское движение и единственный истинный буддизм вообще. Кстати, бы сказать, они тут же сделали себе свой собственный сахед-махед в Ямащина-Ку в Киото. Там они проводят фестиваль Хоши-Мацури, фестиваль звезд. И вот реально, это, это просто шикарно. Если вы когда-либо будете в Ямащина-Ку, где-то феврален, если я не ошибаюсь, где-то вторая неделя февраля, по-моему где-то 15 17 число, где-то так, то непременно посетите Ямашинаку я и посмотрите на фестиваль, он очень красивый. Там огромные костры, там делают два огромных костра. В одном костре сжигают таблички за упокой мертвых, а в другом, соответственно, какие, с какими-то желаниями. Это, пожалуй, самый большой гоморитуал вообще в мире. Я не знаю, делать ли где-то еще что-то, больше И при этом все это с таким очень сильно щугендошным отливом. Все наряжаются как горные практики, потому что щугенда это в первую очередь горные практики. Это очень красиво и впечатляюще. Дальше. И на этом все не кончается. В 1986 году Кириама получает от президента Шри-Ланки Джунилса Ричарда Джавардена он получает бущари. А бущари – это реликвия, которая считается частицей праха Будды. И его это так впечатляет, он воспринимает это как подтверждение того, что Агон-Щу – это единственный истинный буддизм. Из... Надо сказать, что в Японии бущари много. В очень многих храмах хранятся даже не одна бущаря, там... 4 пять штук. У нас в Сандае есть храмы, в которых тоже есть бущари. И как бы это немножечко странно. да, То есть если их так много, то почему вы самые истинные? Но Керема вышел из положения. Он объявил, что все другие бущари в Японии – это подделки. Это просто какие-то там зернышки риса. И только наше, настоящее. Ну, надо сказать, что это очень сомнительное утверждение, потому что даже тот самый президент Шиванки Джавардены а еще какое-то количество бущари, ну, по крайней мере, я одну знаю точно, а подарил каким-то японским храмам. Ну, ладно. А но вот это обетение бущари для Агоншу, опять же, стало а еще одним степапом. Теперь у них было доказательство того, у них было, что это они истинный буддизм, у них теперь есть настоящая подлинная реликвия. Надо сказать, что Кирьяма тут же упразднил какое-то количество тяжелых аскетических ритуалов, которые до этого практиковались, сказал, что «да не нужно всего этого, у нас есть бущари, вы просто поставьте копию ящичка, содержащего вот эту бущари у себя дома, у алтаря, и молитесь на нее, и все будет у вас хорошо, это освобождает вас от всех остальных практик». И с этого момента их популярность еще больше возрастает в какой-то момент у них было уже где-то 500 тысяч верующих и это число только росло и росло и росло. Надо сказать что агонщу себя очень сильно рекламировали они были такие продвинутые ребята то есть может показаться что у них все такое архаичное какие-то духи мертвых, горные практики нет нет они были очень продвинутыми. Во-первых, они даже полагались на услуги пиар-агентства в своем продвижении. Они задействовали спутниковые передачи, очень рано освоили интернет. То есть все их ритуалы транслировались по спутниковому телевидению. Это можно было посмотреть дома. И сейчас нам кажется, ну, подумаешь. Но в тот момент это было очень круто, этим мало кто занимался. И где-то до 1995 года все у них шло хорошо, а потом, потом Аунси и Нарикен совершили теракт в токийском метро. Это вообще очень сильно ударило по японским новым-новым религиям, потому что до этого они воспринимались как ну, такие прикольные чуваки, что-то там ходят, рекламируют. С этого момента людям стало страшно, потому что вот эти прикольные чуваки могут внезапно ну, устроить теракт. И Агунщу получили в особенности тяжелый удар. Во-первых, их и так путали с э, Аум Ну да, и те, и другие на А, и те, и другие что-то имеют с эзотерическим буддизмом, и те, и другие деваются в белые, ну, да, наверное, одно и то же. Но, что хуже всего, Асахара, э, лидер Аум успел побывать в Агунщу еще до того, как он основал Аум Щенрикем. И, в общем, остаток своей жизни Кирияма очень старался всячески отделить себя от умщи Но это не спасло Агонщу от постепенной потери популярности. Впрочем, они до сих пор живы. Кирияма нет, Кирияма уже умер. Но э, сейчас Агонщу заправляют э, Сене Фукада и Наука Вада, э, два главных лидера. И они немножечко изменили доктрину. Теперь они... Э, Например, поклоняются мощам Кириямы, это уже теперь чуть ли не главная реликвия. Они получают наставление от него напрямую из мира духов. Это очень интересно, на мой взгляд. То есть они по-прежнему живы. Так, ну и давайте поговорим о том, что, на мой взгляд, все-таки делает Агунщу интересными и необычными. Во-первых, как я уже сказала, на их примере можно рассматривать, что из себя представляет японские новые новые религии, потому что это истинно-синкретическая религия, которая в себя просто берет все, накладывает лапки на все, что угодно. Тут вам и эзотерический буддизм, и Махаяна, и что только не. Вот вам и Синта, вот вам и Сюгента, вот вам Нострадамус. Казалось бы, что это за безумный коктейль? Но это не безумный коктейль. Это то, что интересовало людей как раз во вторую половину 80-х, когда окончу в особенно быстро и стремительно продвигались. И хотя, с одной стороны, они вроде как утверждают, что они основываются только исключительно на Агамах, это не так. Они значительно больше, чем можно себе представить. И именно вот это их ну я даже не знаю, как это назвать. Их способность э, накладывать лапки на все, что угодно делает их настолько популярными, потому что э, люди находят у них именно то, что им нужно именно в таком виде, в котором они хотят это найти. Это очень крутая способность для религии, особенно для новой новой религии. То есть они полностью соответствовали запросам современников. Сейчас, наверное, уже нет, в 80-е да. Еще один важный момент: Кирияма очень поспособствовал тому, что эзотерический буддизм опять ушел в народ, он опять стал популярен. Дело в том, что Кирияма, несмотря на то, что он был ну, не очень образованным человеком изначально, он очень много копал. И все, что он накопал, он рассказывал простым языком, понятным всем окружающим. Да, возможно, он что-то не так недопонял где-то, что-то неправильно написал, где-то от себя тяну засунул, но люди это читали и понимали, что он хочет сказать. Впервые люди поняли, зачем вообще нужны те ритуалы, которые проводят в, эзотерических, в храмах эзотерического буддизма, но ничего о них не рассказывают толком. И потом, собственно, тем же шингон uh, или тэндай uh, то есть школам, которые уже использовали эзотерические практики, да, и Шугента тоже, пришлось как-то соответствовать и тоже рассказывать простым языком о том, что же вы, собственно, делаете. То есть Кирияма uh, во многом поспособствовал вот этому снисхождению эзотерического буддизма к простым нормальным людям которые интересуются, действительно очень интересуются и хотят понять. Ну и наконец, как мы можем увидеть на примере Агонщу достижения современности еще никому не мешали. Они были очень продвинутые, и то, что они э, сочетали в себе вот эти архаические элементы, никак не мешало им осваивать интернет и предоставлять людям, опять же э, все то, что они хотят, в наиболее простом и доступном виде. Вы не можете приехать на, ваш, на наш фестиваль, не волнуйтесь, мы его покажем по телевизору. Вы не успели посмотреть, ничего страшного, мы записали кассету, и вот, пожалуйста, посмотрите, вот вам еще интернет-сайт, вы с него очень много чего нового можете узнать. То есть это такая, такой случай, когда религия одновременно смогла и вроде как и наработанную традицию использовать, и в то же самое время привлечь новое. Это, я считаю, очень сильный поинт Огончу. Ну что ж, мне кажется, на сегодня хватит. Если вас что-то еще интересует, я могу провести свой маленький ресерч. Просто я никогда не занималась огончу специально. Ну, а на сегодня все. Пока-пока!